всем привет дорогие друзья биржа Binance проводит новую акцию ко дню святого валентина они раздают пул в полмиллиона долларов раздавая мистери бокс стоимостью до 500 долларов каждая акция это для новых участников если у вас нет аккаунта переходите по ссылке будет в описании под видео регистрируйте новую учетную запись также можете зарегистрировать аккаунт на своих родственников Дальше необходимо пополнить баланс биржи на более чем 50 долларов. Я предпочтел сделать это в криптовалюте, например, через биржу Eobit. Здесь возможно пополнить баланс в рублях через Kiwi, Payr. После купить Litecoin или Tron и перевести на биржу Binance. Litecoin и Tron здесь минимальной комиссии, поэтому выбрал эту монету. Или же воспользоваться обменником. Выбираете удобную платежную систему. Здесь валюту Litecoin Tron. Указывайте адрес кошелька. С биржи Binance. Взять его можно в депозите. В балансах. Пополняйте. И получаете мистери бокс. Это первый мистери бокс. Чтобы получить второй мистери бокс. Вам необходимо сделать. Наторговать объем. В 200 долларов. При депозите. Например в 60 долларов. Если делали. Достаточно совершить 4 сделки. Для этого я бы выбрал криптовалюту Трон TRX и USDT пара из-за меньшей разницы в цене. Здесь одна копейка обычно. И для удобства покупал бы по маркету. Выбираем маркет. Здесь выставляем 100%. Покупаем Трон Теперь сразу здесь 100% продаем Трон И еще повторяем. Один раз и один раз. Вот вам объем в 200 долларов, за который получаете второй мистер бокс Расскажите своим друзьям, знакомым, как только они выполнят те же самые действия, он и вы получите также мистер бокс На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылки все будут в описании под видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, нажать, чтобы получать повещения при выходе моих новых видео. На этом у меня все. Пока.